Привет всем с вами снова картофель, фишные машинки. И в сегодняшнем выпуске будут опять пещера. Опять в пещере покатаемся с вами, посмотрим, что же можно еще здесь заработать. Так, крутнем, крутнем, только не бублик, только не бублик, только не бублик. Дали нам все-таки бублик? Помните, я когда-то, когда-то очень давно-давно говорил написать, ну просил написать ребят, кому попадалось реально 3 бублика так вот я вам скажу это в принципе реально а, была такая ситуация у меня, когда выпало 3 бублика ну к сожалению, снять я не смог показать вам, не смогу, подтвердить придется поверить на нас а, в общем ну а, честно говорю, 3 бублика попадается, кому тоже кстати попадалось, напишите в комментариях что у меня тоже попадалось 3 бублика это правда и а кто сомневается можете смело писать да ну ты что то придумал и нас сейчас разводишь вот такие комментарии тоже приветствуются мне просто интересно ваше мнение и может быть это единоразовый вообще случай такой что выпало три бублика но пока едем на нашем комбайне так вспоминается мое детство когда мы с ребятами на заброшенном комбайне на краю поля в деревне там ну Дурачились, ну, в общем, творились, что попало. Комбайн -то тоже похож был, его, к сожалению, уже нету. А в игре у меня вот какой супер комбайн напоминание о моем, о моем недалеком детстве. <findings flaws> вот. Ой, ой, ой, давай, давай, давай, давай. Ух ты, ух ты, ух ты. ух ты, пух ты, ребята, видели? Главное, кувыркаться. Любой непонятной ситуации пытайтесь кувыркаться так три черепа что же мы сейчас что выиграем как вы думаете пишите в комментариях что у нас сейчас выпадет кристалл или яйцо так какой же какой же выбрать выбрали правый ух ты яйцо вот и первое наше яйцо которое будет участвовать в следующих выпусках в качестве инкубатора но пока 16 этап нашей пещере кто, кстати, помнит, с какого этапа мы начали? Я уже, если честно, не помню. Но помните, пожалуйста, с какого этапа мы начали. Ну, то есть, вторая часть какого этапа начинается. В первой части я, кстати, еще пока и не ездил. Открывал, но пока не ездил. Сынуля говорил, давай, папа, погоняем в пещере, откроем черепашку. Насмотрел это в ютубе и хочет уже э, черепашечку получить. Ну, у меня пока ее нету дай бог что в ближайшее время она мне появится но из монстра у меня, ну вот из таких машин, которые в пещере можно заработать хотя какая пещера? что, что я вам рассказываю? у меня есть... давай давай давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Уф. у меня есть костыль, но его я получил не, на... не в пещере кто знает как получить? Как я получил костыря расскажите другим вот, а мы пока едем, едем, едем вперед, но как-то тяжело нам дается. Давай, давай, актив... давай, давай кувыркайся, кувыркайся, все и в любой непонятной ситуации кувыркайся. Все подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх, обязательно пишите комментарии. Всем пока-пока.